Запись на месяц вперед и ни одного свободного часа. О легкой руке Натальи и ее творческом подходе ходят легенды. Поэтому и от клиентов отбоя нет. Женщина работает стилистом в модном салоне красоты. Ну, я с детства уже знала, что я буду работать в сфере красоты. Я закончила колледж, ну и постоянно повышаю свою квалификацию. Через ножницы и руки Натальи ежедневно проходят до 10 клиентов. Иногда приходится работать без перерывов. И все это время стилист на ногах. Поэтому варикоз относят к профессиональным болезням этой профессии. К вечеру ноги гудят, как трубы. Конечно, справляюсь только кремами, мазями, но мне это как не всегда помогает. Как только выдается свободная минутка, Наталья массирует ножки. Но все без бестолку признается она. Боль не проходит. Надо пробовать другое средство. Хроническое венозы недостаточно, это то заболевание, которое лучше выявлять и лечить как можно раньше, а не тогда, когда уже там появляются отеки, появляется варикозный расширенный вен. Стилисты входят в топ-10 профессий, которые в зоне риска возникновения варикоза. От отеков и болей также страдают фармацевты, стюардесы, офисные сотрудники, продавцы, учителя и официанты то есть все те, кто большую часть рабочего времени проводит на ногах. В первую очередь болезнь бьет по слабому полу, при этом часто женщины просто не обращают внимания на первые симптомы, а зря. Ведь последствия могут быть серьезными. Что такое болезнь вен, Мария знает хорошо. Эта проблема чуть не стоила ей карьеры. Она занимала ответственную должность в международной компании. Мария всегда выглядела с иголочки. Элегантный макияж, продуманный образ, высокие каблуки. Последняя и сыграла с ней злую шутку. У руководителя проекта вены на ногах как будто вздулись. В аптеке мне посоветовали использовать гель. Действительно, когда я начала им пользоваться, он э, поначалу снимал симптомы. Но после этого у меня появились сосудистые звездочки. В итоге местные препараты Марии не помогли. Они лишь снимали неприятные симптомы, но не решали проблемы. Когда на ножках выступила вена, женщина решила обратиться к врачу. Но время было упущено. Хирург предложил лишь один выход – операцию. Вообще операции в таком классическом представлении ну, занимают э, при лечении процентов 20-25. Звездочки – это то, что называется одно из ранних проявлений заболевания. А ведь чтобы не доводить до операции, нужно немного. При первых симптомах обратиться к специалисту. После визуального осмотра и УЗИ нижних конечностей он даст нужные рекомендации. Для профилактики и лечения варикоза также не стоит забывать о современных венотониках. Вот одним из примеров вот, э флеботоников, вот который мы широко применяем в нашей клинической практике, является флебоди 600. Это как раз представитель вот этих самых современных флеботоников, которые помимо непосредственно вот функции, да, отраженных в названии, влияния на тонус. Венозные стенки обладают еще и множеством полезных эффектов, которые усиливают вот этот лечебный эффект. Флебодия 600 – это единственный флеботонический препарат французского производства, который нужно принимать всего один раз в день. Теперь Мария серьезнее относится к своему здоровью. Работай, работой, а за организмом надо следить. Тем более за ножками, ведь они всегда на виду.